Так, иди сюда! А вот он как нападает! Да вы посмотрите! И это все? Котятки, вы вот этого боитесь! Да вы что, серьезно? Внимание, котятки! На самом деле в этой игре очень темно, прямо как у нигров в попке. Поэтому, чтобы вам было лучше смотреть, я увеличила яркость. Не забудьте вцепить группу ВКонтакте. Там как раз проходит маленький конкурс. Приятного просмотра! Ну что ж, Хаешки и котятушки, и с вами снова Нелил. Извините, что я буду таким наркомадским голосом говорить: Я болею. Как обычно, у меня все начинается с горла, но сейчас у меня температура и ужасное состояние, в общем. Ну, так, меня много раз просили пройти игру SCP-87-B. На самом деле, я ее уже давным-давно проходила. Итак, давайте будем спускаться. По идее, буква «Б» означает, что нету конца. Итак, минус 2. А, неудобно управление, что это такое? Куда мне надо? А, вот, смотрите. Тут что-то есть. Я уже не помню, что тут и как, но смотрите, мы с вами нашли богованные текстурки. Ну, в принципе, это нормально. Правда, играла я в тот раз на компьютере, а не на телефоне. Да, в принципе, я и сейчас на компе играю. Твою налево. Харе! Меня! Пугать! Гвездюки! Я все равно не понимаю English. Потому что мой English the best. What the fuck? Ты... Ты кто? Мистер Беленькие Глазки. Не, конечно, помню, там Джефф был. Ну, некая пародия на Джеффа. Что за хреномантия? Кто там что двигает? Видели? В компьютерной версии такого не было, я кажется начинаю понимать, почему меня многие просили поиграть именно в эту игру. О -о -о -о -о -о! Звездюки! Ах вы звездюки! Минус 14. Вот а зафук! -а -а -а -а! Фук! Что я то было? У меня игра заглючила на некоторое время. Я снимаю не само окошко, поэтому вот эта вот забагованность будет вам видна. Черт, надо было прочитать описание к этой игре! Да, я как обычно. У меня теперь есть такая идейка минус 17. Красная рожа, здрасте! <говорит> Что будет, если мы будем. Идти прямо на звуки. Потому что, в принципе, мы так будем долго ходить. Приветик! А если мы в этого белого человечка врежемся? Что будет? о о о А ты кто? Ребзи, смотрите! И он исчез. Какого хрена? 23. Ну вот ты появился. Ну а чё ты исчезаешь тогда, а? Какого хрена ты тогда исчез? раз ты хотел, чтобы тебя нашли. Ну приблизился, он нам ничего не сделал. Минус 24. Ну что ж, допустим, кря. Ух ты, вот оно! И игра вылетела, котятки. Ну что ж, Костюшки, в принципе, я начинаю понимать, как тут и что нужно делать. То есть, если гаснет свет и играет именно вот такая вот завещая музыка, то только в таком случае нам нужно будет поворачивать назад. Иначе нас убьют. Но мне все таки интересно, что делает белый человек? Ну, допустим, белый человек нас пугает, но что будет, если мы на него наступим? Блин, какое то неудобное управление. Дойдите вы наверх. Понятно. Вот он. Белый человек пошел. Сама карта поменялась. Да ладно. Наконец-то. Все стало как в ПК-версии. Шикосик. И, видимо, начиная с этого момента появляется та самая красная рожа. Итак. Начиная с девятого этажа мы больше не можем повернуться обратно. А вы посмотрите, какая подлянка получается. То есть, если играет зловещая музыка, и за нами закрылась стенка, то мы автоматом умираем. Ай-яй-яй, игра-игра. Ну, в принципе, котятки, все и так построено на том, что мы должны сдохнуть. Это Нил, это Нил. Кажется, с этого этажа начинается жесткачь. В плане того, что у нас нападает белый чубзик. 15 этаж. Угу. Mm -hmm. Эту чубакабру мы не боимся, потому что она предназначена только для того, чтобы нас напугать. Ну что ж, шикарно. Кстати, кассетки, если вы хотите, чтобы я проводила стримы, то, пожалуйста, заходите к нам в группу ВКонтакте. Мы всем вам будем очень рады. Охренеть звуки. Вы это... Слышали? Ууу, Красный Человечек, а вот он. А если я отвернусь от тебя? <связать> Человек! Ага! Он меня тоже убивает. То есть он может стоять на одном месте и пугать нас некими скримерами. Это все ради чего он тут присутствует. Ну что ж, если мы от него отворачиваемся, то в принципе ничего не происходит. Хотя единственное, можно будет попробовать от него отвернуться. В том случае, если он будет стоять за стенкой. Ну как в тот раз, помните? Кстати, котятки многие пишут в комментарии, что я монтирую голос, типа, какой программе ты это делаешь, э, котятки ⁇ это мой родной голос. Тем более, зачем мне видно свой голос? Если так или иначе, я провожу все равно эти стримы. Да, конечно, в телефоне порой не такой голос. О, вот он. Ну, это понятно, потому что микрофон с компьютера и микрофон телефона записывают немножко иначе. Но все равно голос один и тот же. Ах, вот он. На самом деле красная Чубакабра появляется с восьмого этажа. По крайней мере, это только предупреждение с восьмого. Девятый. И, кстати, я тут лазила в группе Крипи Кэт. Ну, правильно, господи. Я столько всего насчиталась. Ага! Он приближаться умеет? Он поворачивается так же, как и мы. случае пошел нафиг. С Новым годом. Мне вообще послышал, что он капкейк сказал. Ну в общем да, только что я показала, как можно его обойти. Ха? Ну в принципе это ёжик понятно, понятно Наташа, да прям вселенную я открыла. О, да. <Свы> Вот он, иди сюда. <Свы> вот он. Мы на него наступили и ничего не произошло. Минус 30. Напади! А, вот он, как нападает. Да вы посмотрите. И это все? И это все? Котятки, вы вот этого боитесь? Да вы что, серьезно? О, здрасте! Чем зрик? Пока! Ай, и... А, вот смотрите. Меня убил! Выпустите меня! мрази Выпустите! SCP, SCP, блин! Ну, в любом случае, косятушки, на этом мы заканчиваем прохождение игры SCP. Я надеюсь, вам понравилось данное видео. Если это так, то поддержите меня своим бородатым лайком под этим видео и мужицкой подпиской на мой канал, на канал Крепикаты, на канал Зерекс Про. И всем пока, котятушки. А я пока так покручусь, покручусь. Может чей изменится, а может нет. Ну, например, может я похудею, наконец-то. Или поумнею. Или меня кто-нибудь убьет там, например. Точно, мне же нужен Достоевский твою мать. О, я поумнела, Хе-хе, подействовала. Hmm. Ridsia, прикол хотите? А это потолок? Stability. Да, знаю. Смешная шутка. Очень, очень, очень прям смешная. ну даже сама оригинальность. Иди сюда. Вот иди. Ес. Стоп. Вот он. Что в любом случае, если мы подходим к такой хрени, то выхода никакого нету. Теперь понятно, почему он наступил назад, и я в него врезалась. Потому что он уже сзади респаунился. Ну ладно, теперь окончательно все. Белого чувака мы так и не врезались. Ну, в любом случае, всем пока, котятки!